приехали в намибию из ангола это был долгий переезд была целая эпопея для нас сейчас мы получили разрешение на въезд для нашей машины печать нам поставили вчера и наша задача на сегодня это найти племя химбу после этого мы поедем в парк Этоша национальный но сразу скажу это не туристическая достопримечательность туда нету Толп туристов, которые ездят в это племя, как в Восточной Африке, всякие там Масаи, Зулус и так далее. Это реальное дикое племя, которое ведет кочевой образ жизни, которые живут до сих пор в бронзовом веке. У них нет ни электричества, у них нет никаких благ цивилизации. Они до сих пор ходят в одежде из набедренных повязок, натирают кожу смесью жира, охры и смолы. Это у них место мыла. В общем, что я вам рассказываю, сейчас сами все увидите. Друзья, сегодня мы попали в Намибию для того, чтобы поснимать очень известное племя Химба. Вот женщины этого племени сейчас перед вами. Очень удивительное племя. До сих пор ходят всегда топлес с открытой грудью. Но только эти женщины выглядят немного неестественно. Почему? Потому что у них вместо юбок должны быть такие накидки из кожи шкур. А эти девушки стоят, видите, в тряпках. Поэтому мы сегодня будем искать истинное племя, аутентичное. Где мы сможем показать вам ту культуру и то, как они действительно выглядят в естественной жизни. Наша задача купить даров для племени, ну что-то подарить, там, я не знаю, из серии рис, там, всякие, пшено, сахар, воду. Приехали затариваться в магазин, в спар. Давайте тогда покажу, сколько, что стоит. Вот такой кусок э, мяса стоит 3 доллара, 150 рублей. Вот такая вот фигня сосисок стоит 2 доллара. Пару сахара возьмем? Давай. Чего, атакую здесь? Давай. Наша первая заправка в Намибии. Литр бензина стоит 11.39 намибийских долларов. Это чуть меньше одного доллара. Один намибийский доллар, как вы успели заметить, это 12.85. Ну, это 0.9 рублей, то есть где-то рублей 50 за литр. Перед поездкой в пустыню проверяем все колеса, подкачиваем, чтобы везде было одинаковое давление. И меня позаправляем немножко. Слушай, ты на всех видео только жрешь. Я всегда жил. Какого размера термитник мы нашли? Да, термитник, сколько метра. Три с половиной, наверное, есть. да. Но причем это не самый большой. Просто он рядом с дорогой. Ага. Смотрите, да. а теперь посмотрите, сколько их. Вот спроса. Раз, два, ну какой это, 10, 20, 30. Да какой 30, там их он сотни. Все, ну, поле. Они везде вообще, они кругом. Да. А ты знаешь, что старые заброшенные термитники используют животные всякие для своих целей, там в том числе и змеи. Ты сейчас, меня опять порадовал, да? Сейчас будем искать, э, у нас есть предположение, где они могут быть. Наиболее вероятное расположение деревни. Но мы сейчас еще поспрашиваем о местных, потому что, как только начинаешь спрашивать у местных, они сразу начинают предлагать услуги гида. Говорит, я все знаю, поехали. Немного денег, по стоит. 200, да, 200 баксов. 200, 200 баксов. баксов с человека я вам все покажу и все, поехали. С человека? Да, да, с человеком. Я думал, с нас двоих. Нет, нет, с человеком. Ну, 200 баксов этих, ребят, делите на 15, чтобы получить американский доллар. Мы найдем сами. Мы не хотим в туристическую уехать, в которую они нас отвезут. Мы хотим настоящую найти. В поисках Химбу мы заехали высохшее русло реки. Дорога закрыта. Мы едем в объезд. Объезд показывает вот здесь. Только ходом! Игорь, с разгону! козы здесь пуганные, они очень сильно боятся машин. И их очень много стало. В таких диких местах, тут уже даже начали дикие животные водиться. Только что мы проехали коз, и смотрите какая стая, несколько десятков антилоп. Да-да, их очень много, и просто за кустами не видно. Продолжаем искать племена. Дорога кончилась где-то 30 назад, наверное. Вот сейчас просто направление есть небольшое. Уже под вечер приехали в деревню. По рассказам местным, которая наиболее дикая, но даже здесь люди ходят в одежде в современной. Будем дарить им дары и попробуем поснимать их, если они разрешат нам. Hello. Speak English? No English? А где это? Взрослые где? Вот у девочек, у которых две косички вперед, это значит маленькие девочки. Они еще не идут замуж. Девочка, у которой много косичек назад, она уже замужем. Сагель. Сагель. Эста Сагель. Вот это горожная деревня. Называется Краль. В каждой деревне есть несколько домов, в которых живет семья это одна большая семья и посередине живет скот который в свободном выпасе рома рома рома роман я рома я рома я а ром. ты но, но я рома рома, ром, рома, ром, рома рома рома рома рома рома рома рома рома рома все, Игорь собрал всех детей вокруг себя, как обычно. Опять белый дракон прилетел? Да. Ребята, вот мы наконец-то решили, дети просили нас покушать? Вот, вам На. Вот, вам. Все. Да, Рис? Все. Это пища от да? Oh, Помогай. Помогай. Да, Мамка вечером приготовит. Воды, на вот воды возьми. Вот. Вот. вот. Не, ну, да, да, да. Вот. Все. Ну, это все одна большая семья. Несколько братьев и сестер, которых от одного отца. Все дети одной семьи. Hello. Hello. Hello. Good evening. Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! It's Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! обряда посвящения во взрослые, нету четырех нижних зубов у всех мальчиков. И вот, может, обратить внимание, у них тоже нету. Самая большая проблема oh, Химбу I заключается know. в том, что э, они все сохранили быт древний бытц и традиционный. Но все мужчины уходят в города на заработки. И, как вы видите, они одеваются в обычную одежду. А женщины одеваются в прежнюю традиционную. И дети тоже традиционно одеты. В каждой деревне есть вечный огонь, священный огонь, который никогда не тухнет. Никогда, ни в какое время года, ни в какое время суток. Он всегда горит. Вот прибежала сестра. Это ее сестра сестра. За 200. Вот, нифига, ну, когда она хитро это делает. Это... Хотели найти дикое племя Химба. Не то чтобы дикая, а просто нетронутая цивилизация, сохранившая свой быт и уклад. Но, сами видите, даже в самых отдаленных уголках люди в поисках красивой жизни все больше и больше пользуются благами цивилизации, уходят в город и теряют свою самобытность. Скоро это племя останется только на красивых картинках и обложках журналов, где наши дети смогут посмотреть, как они жили раньше.